Уважаемые подписчики, я принял решение изменить название своего канала. Будет он называться все подряд. Все, что будет интересно мне, я буду все снимать. Очень надеюсь, то, что этот канал будет очень поучительным, очень познавательным и очень интересным для всех вас.